Добрый день, вы смотрите канал форума "Свободной России" в студии Дмитрий Семенов. Всю прошлую неделю мы наблюдали за очередным обострением палестино-израильского конфликта, который вылился в боевые действия. Сегодня пресс-секретарь Цахала Анна Уковова заявила о том, что за всю прошлую неделю со стороны сектора Газа по Израилю было выпущено 3100 ракет, большая часть из которых была перехвачена системой железный купол, а те, которые достигли своих целей, привели к гибели 10 человек. Израиль в ответ также наносит удары по инфраструктуре. Хамаса и исламского джихада. О причинах очередного обострения конфликта, о характере противостояния и о том, во что все это может вылиться, будем общаться сегодня с нашим гостем, профессором в прошлом исполнитель-вице-президентом э, Российского еврейского конгресса Александром асовцовым Александр Аврамович, здравствуйте. Добрый день. А прежде всего, я предлагаю нам с вами разобраться с дефинициями. Вот происходящее на сегодняшний момент с вашей точки зрения, как стоило бы правильно называть? Палестино-израильский конфликт, Палестино-израильская война, Палестино-израильский кризис, противостояние или еще как-то? Ну, я небольшой любитель заниматься словами. Называют конфликт, ну и пусть будет конфликт. Войной в израильском смысле это явно не является. Потому что, ну там, масштаб происходящего не тот. На земле на данный момент, по крайней мере, никаких боев нет. И самое главное, нет изменения расположения сторон, и нет остальных важнейших признаков В том числе для нас в Израиле нет призыва резервистов Только, причем по другим причинам Ограниченный и не очень масштабный пограничную полицию Так что конфликт и конфликт Хотя конечно Называть это конфликтом можно тоже условно, но и любой другой термин с точки зрения теории определения равным образом возможно будет подвергнут критике. Так что давайте называть как привыкли. А может, есть ли риск того, что конфликт, палестино-израильский конфликт, перерастет в фазу, которая будет именоваться гражданской войной, поскольку первые тревожные звоночки этого мы видели в виде уличных потасовок между евреями и арабами в тех городах, соответственно, израильских, где они проживают? Давайте тогда э, разберемся, о чем мы говорим. Когда мы говорим о так называемом Палестино-Израильском конфликте, то э, речь идет о противостоянии армии обороны Израиля и Хамаса, э, который расположен и руководит в секторе газа. Вот ракеты летят оттуда. Все до единой, ну разве что, кроме там Нескольких штук, количество которых можно пересчитать по пальцам одной руки. Ну и они прилетели из-за границы. А когда мы говорим о беспорядках, происходящих в ряде израильских городов так называемого смешанного или совместного проживания, то есть имеется в виду, что там или арабская, или еврейская. Меньшинство очень заметно И составляет десятки процентов То есть В городах Лот Яфа Рамле Это не называется Палестино-Израильский конфликт Пока в всяком случае не называется Это именно называется э, Беспорядки в городах Израиля И Речь идет не о палестинцах, то есть арабах, жителях автономии и сектора Газы. Хотя формально это все палестинская автономия, включая сектор Газа. Но де-факто это разные политические образования. Речь идет о гражданах Израиля. Да? В основном арабского происхождения, которые живут в израильских городах и которые тоже э, совершили, скажем так, целый ряд действий, преимущественно противоправных, но э, вот здесь терминологическая разница велика, потому что это не палестинный израильский конфликт, они не палестинцы, они израильтяне и это действительно ну, элемент внутреннего гражданского э, конфликта противостояния в государстве Израиль может ли это перерасти в гражданскую войну, ну смотря что считать гражданской войной если опять же считать войной э, армии, штабы э, линии фронта Движение линий фронтов, наступление, отступление, ну там, как большинство бывших советских граждан или граждан бывших советских стран помнят, там, белые взяли Курск, красные взяли Пермь. В этом роде, то ничего такого, конечно, ну и я и не ожидаю И могу гарантировать даже, что не будет Хотя вообще прогноз будущего не моя специальность Но в данном случае могу гарантировать А вот то, что, как выяснилось, определенная часть Не скажу, что большая, но достаточно заметная арабского населения Израиля, граждан Израиля, арабов, готовы э, поддерживать действия палестинских террористов, это, как выяснилось, э, действительно так, э, и это в значительной мере новый фактор э, пришедших вот за последние дни событий. Раньше э, это не было столь выражено. Ну, да, все бывает. Значит, придется государству Израиля иметь дело, по крайней мере, какое-то время. Это наверняка. И с этим фактором тоже. А теперь давайте восстановим немного хронологию вот последней эскалации. Если можно так назвать это взаимоотношениями, то история взаимоотношений Израиля и палестинской автономии, она долгая, сложная в чем-то. Что конкретно сейчас послужило таким спусковым крючком к очередной эскалации? Ну, здесь есть э, две версии. Одна более поверхностная. Стоит она в том, что, во-первых, в одном из районов Иерусалима, Шейх-Джерах, если кому-то интересно он называется, имеет место спор о собственности на несколько домов. Значит, вы будете смеяться, но Сделка о покупке земли, на, этой, на которой стоят эти дома, была совершена в 1876 году. Вот здесь все так устроено. С тех пор город, разумеется, Иерусалим, восточная его часть Хотя долгое время и вместе с западной Не раз переходил из рук в руки В общем Опять же больше 20 лет назад Еще в 20 веке Начался спор о том Что часть арендаторов Квартир в этих домах За них не платит. И спустя длительное время Суд опять же принял решение Их выселить Должен Заметить попутно, что суд в Израиле, как правило, ну как у нас говорят левый, измеряя эту дихотомию правой-левой, не в традиционных э западных параметрах, а в параметрах отношения еврейского государства с арабским меньшинством. Ну и вообще с арабским миром. Я имею в виду, что если уж суд израильский решил выселить, то здесь все достаточно очевидно. Выселить было решено только те семьи, которые вообще не платят 30 лет за аренду. Вот нисколько. Те, которые плохо платят, но ну, иногда хотя бы символически платят, тех не трогают. Ну вот и тут э, очень резко отреагировали Израиль, например, да. Как, впрочем, никто из э, израильтян, кроме специально на то уполномоченных лиц э, за последние 15 лет что там в этом квартале прошли акты протеста, демонстрации и так далее, и тому подобное. С другой стороны, в Иерусалиме в священный месяц Рамадан, в мечетях Палестины, в Иерусалиме, там по утверждениям израильских полицейских начали проносить туда к бутылки с смесью всякую такую ерунду и там складировать а в ответ на попытку полиции все это поставить под контроль и пресечь все это в полицию уже и полетело ну и начались столкновения там жертв, так же, как и по поводу квартир. Но какими-то пострадавшими, ранеными. С арабской стороны больше, с полицейской стороны меньше. Ну и тут уже выступил Хамас э, из сектора газа, который потребовал немедленно прекратить э, арендаторов э, не трогать, э, срамовый полицию вывести, ну, собственно, начал распоряжаться э, вопросами, которые э, на территории, находящейся под суверенитетом государства Израиль, могут решать только соответствующие органы власти государства Израиля. Никакой Хамас э, указывать им не вправе. Ну, тем не менее, Хамас считал себя вправе и открыл огонь начав отстреливать ракетами израильские города и в Израиль оказывается прекращать огонь до, по крайней мере, отработки всех целей из имеющегося у армии обороны Израиля банка. Это так называется, банк целей. Израильтяне, находящиеся под огнем, находятся под защитой и убежищ, которые есть везде, и системы железный купол, которые широко применяет наша армия. А в Газе ничего этого нету. Там задача защиты населения вообще не стоит. Но надо сказать, что и в Газе в основном убиты боевики, а не мирные граждане. Хотя о точном количестве их судить невозможно, потому что Данные из газа поступают разные. То меньше, то больше. Ну вот, боевиков, которых считает армия обороны Израиля, сейчас считают явно сотнями. Но точно, опять же, неизвестно, потому что, во-первых, и трудно посчитать, а во-вторых, и в главных, значительная их часть э, находилась в подземных тоннелях когда армия обороны Израиля накрыла эти тоннели, одновременно много. Сколько их там похоронили, ну, неизвестно. Вот, примерно так это выглядит приходилось слышать еще одну версию, по крайней мере, в российской медиаповестке, связанной с внутриполитическими израильскими причинами, с тем, что Нетаньяху, судя по всему, ситуация шла к тому, что не сохранит за собой пост премьер-министра, а вот возникшая эскалация как раз-таки добавит, скорее всего, ему очков. Можно ли всерьез рассматривать этот вариант? Ну, такая версия, она не только в российской э медиаповестки, она в Израильской имеет место быть. Причем, тогда уже я чуть подробнее скажу о том, что по мнению некоторых аналитиков, происходило за кулисами. И это касается не только Израиля, а и Хамаса тоже, потому что есть Вероятно, не менее, хотя не убежден, что и более обоснованная версия, что Хамас так возбудился э, вовсе не из-за четырех семей в квартале Шейх Джарах, согласитесь, это даже и звучит забавно, э, и даже не из-за э, происходящ... происходившего в мечети Алякса, как бы не была она дорога для э, мусульман по той простой причине, что по соглашению о храмовой горе и этом комплексе мусульманском на нем за безопасность там отвечает полиция государства Израиль. Это соглашение с, с мусульманским советом, который занимается делами мечети в том числе и с Иорданией, это не какое-то внутриизраильское соглашение, оно вполне израильско-мусульманское, я бы сказал. Значит, полиция Израиля и занималась безопасностью. Ничего выходящего за рамки своих легальных полномочий она не делала. А в чем было дело? Как я уже упоминал, и многие знают, на э, большей части территории так называемой палестинской автономии власть принадлежит движению ФАТ и э, его представимому лидеру Махмуду Аббасу. А в секторе Газа, где живет 2 миллиона населения из 7 миллионов э, жителей, этой автономии, и, а площадь составляет гораздо меньше процент. там власть принадлежит вот тому самому движению Хамас. И на большей части территории автономии тоже по-разному называют Рамала по названию административного центра и Самария по названию исторических еврейских провинций. Ну, понятно, о чем речь. Тем, кто хоть немножко в курсе. Там должны были быть выборы. И Хамас должен был принять их участие. И имел неплохие шансы на победу, как говорят социологи. И именно поэтому э, глава автономии Махмуд Тамбас их просто взял и отменил за пару недель до голосования. Ну, для э, российских э, зрителей, я думаю, ничего такого э, невозможного в этом нет. Американцы могут удивиться, как-то отменить выборы. Ну, отменилось все. И э, из-за этого перед э, Хамасом стала э, задача... Э, еще раз продемонстрировать свою самость, свою необходимость, свою приверженность интересам э, палестинцев и так далее. А так как у Хамаса вовне сектора газа никаких других инструментов, кроме ракет, нету, и они, это движение Хамас, как, впрочем, и ФАТ, да ФАТ практически ведется иначе. Провозглашают необходимость уничтожения государства Израиль. Вот здесь не должно быть никаких иллюзий. Именно уничтожение государства Израиль и э, геноцида по отношению к проживающим здесь евреям или убийства или э, изгнания. Никаких аллюзий по поводу того, что это конфликт типа там пограничного китайского-ветнамского быть не должно. Это не так. Речь идет о геноциде, о продолжении Холокоста. И э, лидеры Хамаса этого вовсе не скрывают. Никаких, даже если мы возьм, часто слышим и видим э, в качестве аналогии, ну, видимо, мы читаем. Э, события между Россией и Украиной, вот никакого мы же братья, никакого один народ, вот никаких таких пропагандистских кивоков здесь нет. Никто со стороны Хамаса не говорит, что арабы евреи это семьи. Нет, это, мы вот называемся на их языке сионистским враг и сионистского врага они обещают уничтожить физически речь именно об этом с их стороны и соответственно они начали ракетами доказывать что они по прежнему были и остались единственным защитником подлинных как они полагают интересов палестинских арабов и стремятся уничтожить сионистского врага. Одновременно, и это правда, э, премьер-министр Израиля Натани Абу, которого часто здесь называют просто Биби, э, это в Израиле нормальное совершенно явление. Тут, как и вы еще во многих странах в Америке, прежде всего, многих э, известных людей так называют, значит, э, Натаньягу не смог сформировать коалицию и правительство, соответственно, за отведенное ему после очередных, неочередных четвертых по счету за два года выборов время, и действительно вырисывался шанс на создание правительства без Натаньягу, а он премьер-министр больше десяти лет, последних без перерыва. Было и раньше, но с перерывом. Значит, и... Но э, с поддержкой одной из двух араб арабских партий, представленных в парламенте. Собственно, и у Натаньягу проблема формирования кабинета возникла в связи с тем, что э, одна из партий, поддерживающих его, э, категорически оказалась участвовать э, в коалиции при любой поддержке арабов арабских депутатов. Вот. Поэтому он не смог. А здесь вроде как шанс появился. Я стараюсь быть объективным, хотя у меня, конечно, есть взгляд на израильскую политику, и я знаю, кого я поддерживаю. Значит, вроде шанс появился. Но теперь он, конечно, стал гораздо меньше и, вероятнее всего той коалиции которая предполагалась не будет, именно потому, что, по крайней мере, одна партия из готовых участвовать в коалиции заявила, что в нынешней обстановке поддержка арабской партии РААМ, исламистов, которая могла быть и у Биби, и у его оппонентов, там сейчас довольно прагматичная позиция руководства партии, эта поддержка не актуальна, и мы ей, как сказал лидер партии именно Наталья Беннов, э, сейчас пользоваться не можем. Значит, получается, тупик, и коалиции нет ни у кого. И значит, грядут пятые внеочередные выборы, а до тех пор Наталья будет оставаться э, премьер-министром. Что, собственно, он хотел. Но я не слышал при версии, что это Натаньягу задомок. Что он договорился с Хамасом о чем-то таком. Наверняка есть горячие головы, которые готовы и это предположить. Но сравнительно распространенной среди оппонентов Натаньягу является позиция, что Хамас и Биби э, станцевали этот танец по расширению и масштабному, более масштабному, чем бывало с 2014 -го года, с последней наземной операции армии обороны Израиля в Газе, конфликту, именно для того, чтобы решить свои внутриполитические задачи, не сговариваясь. Но понимая свои интересы. Такая версия есть. Я лично, тоже не будучи сторонником Натаньягу, по крайней мере, последние годы, думаю, что он, безусловно, политик, достаточно, мягко говоря, достаточно опытный, очень умелый, хитрый и, конечно, он вполне мог посчитать, как воспользоваться ситуацией. Тем более, что э, руководство армии обороны Израиля давно э, хотело, э, считало необходимым и не только армии обороны, но и других, но и спецслужб, разведки. Э, сигнализировали они все о том, что Хамас накопил значительный военный потенциал, что мы видим оказалось правдой. И необходимо уничтожить этот потенциал, не дожидаясь, пока он приобретет уже вовсе гигантский размер. Ну, могу сказать, что если это так, что я поддерживаю действие на Таньягу, ну такая их интерпретация, как я уже сказал, существует, и она достаточно распространена среди его политических оппонентов, коих примерно половина Израиля. К дихотомии правый и левой я бы хотела сейчас вас вернуть, о чем вы упомянули, но в международном контексте. Наверное, это в какой-то степени стереотипное мышление, но вот принято считать, что европейские левые обычно выступают на стороне палестинской автономии, европейские правые на стороне Израиля, и примерно такой же водораздел проходил и в Штатах, когда демократы много слов поддержки говорили в адрес Палестины, а республиканцы, соответственно, Израилю. И вот на прошлой неделе произошло такое высказывание от спикера Палаты представителей сша демократа нэнси пелоси которая которая вызвала в стане демократов скажем так ну неоднозначную реакцию если мягко выразиться а насколько вот это вот может стать таким переломным моментом в пересмотре позиции демократов по этому конфликту и вообще какова роль сша может быть в урегулировании его горячей фазы Значит, да в демократической партии сша существует на этот раз разные мнения что довольно удивительно наблюдать, особенно на фоне происходившего там в вот последние пару-тройку лет. Значит, первое тогда скажем. К... Что касается мирового общественного мнения, позиций зарубежных стран и так далее. В Израиле давно, 20 лет примерно, у власти находятся правые, правоцентристские израильские политики. Как я уже сказал, в Израиле правые и левые, это прежде всего деление, которое зависит от отношения к арабской, прежде всего, палестинской проблемы. Правые это те, кто э, занимает более жесткую позицию. Э, левый и последним левым премьером был Элд Барак. Собственно, он, я думал, вошел в историю, э, потому что предложил э, Палестинской автономии, которая существовала уже тогда, максимум того, что мыслимо было предложить э, с точки зрения премьер-министра государства Израиля Любого. Он предложил действительно максимум. Он э, готов был в рамках политики мир в обмен на территории э, отдать планировавшемуся уже тогда палестинскому государству э, всю автономию, включая э, поселения еврейские, которые там находятся, и включая значительную часть Иерусалима, без западного, разумеется, и без старого города вроде бы, и он готовился, Барак готовился к референдуму по поводу отказа Израиля от суверенитета на голландских высотах. То есть он готов был вернуть все. И это все равно не устроило его арабских партнеров. И ответом на это предложение стала интифада, что положило конец и... Правительству Барака и с тех пор у нас не было э, левых премьеров Я не считаю э, колебания покойного премьер-министра генерала Шарона. Кто-то скажет, что в конце жизни он был левым, но избран он был как правый, и не надо. Нам сейчас не надо в это углубляться в эту часть израильской истории. Значит, и не было таких предложений к э, Палестинской автономии, так называемые, и в ближайшие годы, в общем, не будет. В Израиле у власти правые, которые хотят расширения израильского суверенитета, которые хотят более силовой политики по отношению к врагам, а не партнерам, которые не стоят всеми силами на позиции договориться, отступить уйти и тогда добиться мира. Тем самым. Но ну, я сам отношусь к правым, поэтому мне э, трудно здесь э, быть уж совсем объективным, и хотя я не экстремист совсем, и не э, стою на позициях там, э, что эта земля зависит нам откуда-то свыше, я человек не религиозный, э, и отдать даже квадратный сантиметр мы не можем, ибо это будет нарушением божественной воли, если кто так думает. Но я думаю, что отдавать что бы то ни было имеет смысл только тогда, когда действительно будет достигнут мир в обмен. Как когда-то в 70-е Бегин отдал полуостров Синай, территория которого вообще-то в пять раз больше, чем весь Израиль. Но с тех пор мир с Египтом у нас. И, по крайней мере, это было осмысленное действие. Кто-то считает, что все равно неправильно, но с Египтом мир, и тут не поспоришь, при всех правительствах Египта. А Хамасу бессмысленно что-то отдавать, потому что они все равно хотят нас убить. Мир в обмен на территории в данном случае не работает, нет таких партнеров которые были бы готовы по этой формуле заключить мир. Они по этой формуле готовы только получить территорию. А на мир совершенно никто не готов. Поэтому э, вполне логично, что большинство израильтян э, не, не готовы к мирному соглашению, они а хотят его с действующей Э, так называемой палестинской администрацией и, в, и тем более властью Хамаса. Вот в чем на мой, на наш взгляд проблема. И собственно э, последние события в очередной раз тоже это показывают. Люди, которые хотят освободить свою землю. Окей, если это какая-то часть земли, они пытаются этот вопрос решать. Причем тут обстрел ракетами Тель-Авива. Какие давно-давно-давно еще ведшиеся переговоры ни разу э, не включали, никакие резолюции ООН не относили тель авив Например, я просто говорю об этом городе как о самом ярком примере. Не включали тель в территорию сколько-нибудь спорного. тель был основан между совсем недавно, чуть больше ста лет назад, в 1909 году. И основан был еврейскими поселенцами в пустыне. И город, который построен, он изначально был еврейским и имел вот этот Тель-Авив, весенний холм, еврейское название. И его первым мэром был Дизингов. Если кто-то бывал в Тель-Авиве, то знает, что центральная улица названа его именем. Центральная площадь тоже Дизингов, но это не его именем, а именем его жены. Что забавно, конечно. Значит, в чем идея это обстреливать тель -Авив? Это не территория. Он по, по всем резолюциям всех Советов Безопасности израильский. Так вот, Хамас вовсе не действует, как, как я уже сказал, и факт, официально, по крайней мере, в рамках переговоров о двух государствах для двух народов, как в очередной раз подчеркнул президент Байден и о чем Прямо не говорил президент Трамп. Вот Белый дом сейчас опять начал повторять, что решением проблемы является два государства для двух народов. Но это глупость с моей и с многих из нас точки зрения, потому что ну, объявим мы существование государства на территории автономии, как ее не понимаю. Только Ромала без Газа или вместе с Газой или только газа, или как угодно. Но там останутся те же люди э, в целом и те же люди у власти. И в чем идея-то? Называть их автономией, сектором газа, или государством. Они все равно будут стрелять. А в между стрельбой готовятся к стрельбе. И больше ничего. Поэтому... Никакой это не рецепт, к сожалению. И более того, пока там такая власть, никого рецепта нет. Мира, увы, и ап не будет. Я в прошлом, как мне кажется, в своей биографии достаточно доказал, что я не являюсь врагом мусульман, как явление. Врагом ислама, как доктрины. Я не очень люблю ислам, и я никакую религию очень-то не люблю, потому что я, как я уже сказал, человек вообще не религиозный. Если не вдаваться уж в мелкие детали, и даже эти мелкие детали, не связаны с иудаизмом. Я имею в виду, что когда в России была война в Чечне, я тогда был депутатом Государственной Думы Российской Федерации, я снимал очень определенную антивоенную позицию. И меня тогда многие называли из политических оппонентов э, агентом ислама как раз, агентом чеченских террористов, ну и тому подобное. Поэтому, э, как я уже сказал, я за мир, безусловно, и в этом, в израильском случае тоже, или даже тем более. Но просто если не с кем мир заключать. Ну вот нет субъектов переговоров с той стороны, то тогда, разумеется, приходится э, отвечать силой на силу, благо силой у государства Израильи. Вот да, Александр Аврамович, и еще, наверное, последнее, что мы затронем, вот вы вспомнили уже Россию 90-х, Чеченскую войну, да, ну и поскольку мы все-таки канал, вещающий больше на российскую аудиторию, то какова роль во всей этой истории России? Вот высказывание Путина о том, что обострение Палестино-Израильского конфликта происходит в непосредственной близости у российских границ касается вопросов безопасности России, о чем это могло бы свидетельствовать? Ну, тут, видимо, следует отметить сразу два фактора тоже. Фактор первый. Ну, президенту Путину что-то не речьется в очередной раз. Никакой близости российских границ здесь нет. И от российских границ происходящее отделено территорию, по крайней мере, нескольких государств между Израилем и Российской Федерацией находится Сирия, Ирак или Турция, в зависимости от того, в какую сторону двигаться. Ну, как минимум, Сирия, Турция, Грузия. Вот это самый экономный, что ли, путь и, и три страны, и тысячи километров. С другой стороны, и это важно отметить, когда многие упрекают нашего премьер-министра за слишком близкие отношения с Путиным. И эти упреки я понимаю, хотя и не полностью разделяю, по той простой причине, что я знаю, что это консенсус в израильском политическом истеблишменте, что надо как можно больше, по крайней мере, делать вид, что мы дружим с Россией с любой. Путинская, это, ну вот у нас есть путинская, а другой нету. Соответственно, ведемся так, как будто Путин наш лучший друг. Исходя из того, что на северной границе Израиля газа на южной. И там, где сейчас стреляют, там вроде бы Путина нет. Но Израиль же очень маленький. Совсем маленькая страна, Меньше половины Московской области. И поэтому от северной до южной границы расстояние невелико. И на северной у нас тоже врагов хватает. Потому что северная граница это Сирия и Ливан. Так вот, на сирийской части нашей Северной границы находятся российские войска. Что, разумеется, мало кому рады, левых, хоть правых, но которые <связываем> <связываем> являются единственной силой, разделяющей территорию государства Израиль и иранские формирования. И нам, конечно же, лучше российские, чем иранские, по довольно очевидным, по крайней мере, в Израиле, и не только в Израиле, для всех знакомых с ситуацией причинам. Поэтому, как я уже сказал, ссориться э, с хозяином этой армии никто в Израиле не хочет. Нам это уж совсем не выгодно. Это уже будет прямая война на, на два фронта, а из Сирии и так пытались уже вот сейчас, в эти дни, во время последнего обострения с газой, открыть огонь. Так же, как и из Ливана. Несколько снарядов от града, замечу, прилетели. Кстати, из газы, наряду с самодельными иранскими ракетами, летят и российские корнеты. Вот. Так что... Как бы я не относился к президенту Путину, а я отношусь к нему очень плохо и не имею в настоящий момент возможности бывать в России, потому что у меня там проблемы с силовыми органами, которые недовольны были и остались, насколько я знаю, моим поведением по поводу моего отношения к российскому режиму, я должен сказать, что минимальная доля правды в этих словах есть. Границ-то российских тут нету, а армия российская, вот она, на границе. И это, конечно, здесь все учитывают. Поэтому интерпретировать слова Путина как соответствующие международным законам, невозможно. Он в очередной раз говорил глупости или попросту врал. Но интерпретировать его слова как угрозу, или как то, что здесь происходящее имеет отношение к российским интересам, подразумевая интересы нынешнего режима, это правда, это он не ошибся, потому что интересы нынешнего режима в Сирии безусловно существуют, это ни для кого не секрет. Существуют интересы, существуют войска, существуют инвестиции, существуют переговоры, иные режимы взаимодействия с другими международными террористами, вроде прежде всего Иранских аятолов И, вероятно, там на своем так называемом Совете Безопасности Путин это и имел в виду обсудить. И существуют иранцы, между, между ими и нами, как я уже говорил, стоят путинские войска. Существует Хизбала, которая контролирует весь юг Ливана и между которой и армией обороны Израиля никто не стоит и там тоже возможно война как и с Хамасом вот весь этот э, комплекс проблем делает э, для нас э, соседство с Россией и ее вооруженными силами э, как бы физической реальностью в которой мы живем и конечно не хотим Воевать еще и с этими. Хотя, как и всегда, от нас это не зависит. Мы ни с кем не хотим воевать, но иногда приходится. Профессор, в прошлом исполнитель и вице-президент российского еврейского конгресса Александр Асавцов был сегодня гостем канала «Форума свободной России». Александр Аврамович, спасибо вам большое. Вам спасибо, до свидания. До свидания. И напомню, что мы сегодня говорили о противостоянии, о палестино-израильском конфликте, его причинах, его характере и возможных последствиях. А я, Дмитрий Семенов, с вами на этом прощаюсь. До следующих выпусков.